Здрасте, участники психологического канала Немиркин. И добро пожаловать обратно на еще одно совершенно новое видео. Вы когда-нибудь думали, что сходите с ума? Испытываете ли вы трудности с выражением своих эмоций или должным доверием к другим? Кажется ли вам, что все остальные уже поняли это, кроме вас? Может быть, легко обвинять себя в своих недостатках. Но то, как вас воспитали, также играет роль в том, кем вы вырастите и как будете справляться со своими эмоциями. Ваш опыт на протяжении всего вашего личного воспитания оказывает далеко идущее влияние на вашу жизнь. Честно взглянув на то, как ваши родители относились к вам, ваши отношения с братьями и сестрами и динамика вашей семьи в целом, вы можете заметить признаки токсичности, которые присутствовали, но о которых вы не знали в то время. Если вы относитесь к любому из этих шести признаков, вы не сумасшедший, это ваше воспитание. Номер один. Условная любовь. Кажется ли вам, что ваши родители хорошо относятся к вам только тогда, когда вы добиваетесь успеха? Они могут осыпать вас любовью и привязанностью, когда им это удобно, но в ту секунду, когда что-то идет не так, они относятся к вам как к разочарованию, и вся эта любовь и привязанность исчезают. Когда кто-то любит тебя с условиями, это означает, что они ставят условия, ограничения или правила относительно того, как они дарят вам свою любовь. Когда эти условия не были выполнены, ваши родители, возможно, ответили словесными оскорблениями или молчаливым обращением. В крайних случаях они могли ответить физическим насилием. Это может привести вас к мысли, что вы должны заслужить любовь другого человека, и вы можете быть хроническим угодником людей или быть более легко использованы в своих интересах. Так что, если вы относитесь к этому моменту, вы не сумасшедший. Именно обусловленный тип любви ваших родителей способствует возникновению у вас многих неправильных представлений о ней. Просто постарайтесь помнить, что настоящая любовь действительно безусловна, и вам не нужно ничего зарабатывать, чтобы быть достойным ее. Номер два. Чувство вины. Ваши родители постоянно используют фразы типа «Если бы ты действительно заботился обо мне, ты бы» или «Я так много сделал для тебя, и вот как ты мне отплатил». Когда родители испытывают чувство вины, заставляя своих детей делать что-то для них, это может привести к определенным неправильным представлениям о любви и о том, что за нее нужно платить. Возможно, у вас сложилось представление о том, что доброта всегда сопровождается сильными сторонами. Или вы боретесь с чувством, что вы обуза для других, включая вашу семью. Требовать уважения – это не то, что ваша мама или папа должны держать у вас над головой. Если вы боретесь с принятием доброты и доверием к другим, вы не сломлены и не сошли с ума. Скорее всего, это результат того, что в детстве меня мучило чувство вины. Номер три. Принятие ответственности. Когда ваши родители спорят с вами, признают ли они когда-нибудь, что были виноваты, или искренне извиняются перед вами? Берут ли они когда-нибудь на себя ответственность за себя и за то, как они обращались с вами? Некоторые родители с трудом признают свою вину, особенно если вы младшие их. Они могут чувствовать гордость и не захотеть ущемлять свое эго, благодарить вас или проявлять неуважение, если вы попытаетесь бросить им вызов. Хорошими или плохими были ваши родители. Они оказали на вас самое большое влияние и были образцом для подражания, когда вы росли. Если они всегда с трудом признавались в каких-либо проступках. Возможно, вы усвоили это как то, как люди, занимающие руководящие посты, должны вести себя по отношению к вам. Вы согласились с тем, что при равновесии сил человек, стоящий у власти, не обязан отвечать за свои действия. Вам может быть трудно признать свою вину, взять на себя ответственность за свои слова и действия, или чувствуешь себя слишком гордым. Номер четыре. Игра в сравнение. Когда вы росли, ваши родители использовали фразы для сравнения, такие как «Почему ты не можешь быть больше похожим на?» или «Когда твоя сестра была в твоем возрасте, они достигли этого». Ваши родители – это те, кто должен любить вас и безоговорочно поддерживать. Но если они говорили вам подобные вещи на протяжении всего вашего детства и часто сравнивали вас с другими, вы можете в конечном итоге подумать, что таковы все формы любви. Вы можете найти кого-то, кто чрезмерно конкурентоспособен, легко ревнует к другим и имеет низкую самооценку. Вы можете испытывать неприязнь к своим братьям и сестрам и другим людям, которые кажутся более совершенными, чем вы. Если это описывает вас, знайте, что достижения не определяют вашу ценность и что вы не сломлены. Номер пять. Проецирование недостатков и неуверенности. Когда ваши родители критикуют вас, звучит ли это когда-нибудь так, как будто они описывают самих себя? Ваши родители, казалось бы, проецировали на вас все, что им не нравилось в себе. Это может быть способом отвлечься и активно избегать своих собственных недостатков, потому что они просто не хотят с ними сталкиваться. Когда вы ребенок, вы не понимаете, что это то, что делают ваши родители, и ваша самооценка может сильно пострадать, когда на вас смотрят через такую критическую призму. Вы можете испытывать чувство отвращения к себе, тревоги или депрессии, но вы не ваши родители и не обязаны принимать на себя их недостатки. У вас также есть сила отпустить и двигаться дальше. И номер шесть – чрезмерный контроль за поведением. Кажется ли вам, что ваши родители следят за всем, что вы делаете? Всегда ли они вовлечены в ваш бизнес и должны знать, с кем вы разговариваете, что на тебе надето или куда ты идешь? Что же, у родителей есть естественный инстинкт защищать своего ребенка. Этот инстинкт может зайти слишком далеко, когда он вторгается в вашу личную жизнь. Вы можете чувствовать себя подавленным своими родителями и их чрезмерно контролирующим поведением. Возможно, вы что-то скрываете от них, чтобы они не узнали, или восстали против них в подростковом возрасте. Или, может быть, вы остались под защитой своих родителей, и вам легче воспользоваться. Чрезмерный контроль над поведением – одна из главных причин напряженных отношений между родителями и их детьми. Так что, если вы тоже боретесь с этим, вы не сумасшедший, и это не ваша вина. Имели ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Если да, то какие из них пришлись вам по душе больше всего? Иногда ваши родители могут быть токсичными и эмоционально вредными по отношению к вам. Они могут даже не знать или не осознавать, что так с вами обошлись. И хотя у них, возможно, были благие намерения, то, как ваши родители воспитали вас, оказывает на вас значительное влияние. Вам не нужно винить себя за то, что вы испытываете негативные последствия своего воспитания. Это трудно усвоить, но вы не сломлены, не сошли с ума и не недостойны любви пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы могли бы помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы получить больше видео от канала Немиркин, и поблагодарим вас за просмотр. Увидимся в следующий раз!